Так, здравствуйте дорогие друзья, с вами Розе. Хотелось бы поговорить о том, что я записал ролик 9 дней назад, называется фарм ордена славы. Вот это мини отчет, мой именно мини отчет, потому что я после этого ролика начал фармить ордена славы. Думаю, а ну давайте попробую сколько у меня выйдет. Можно сказать, давайте округлим до 10 дней, если мы увидим, я нафармил 2 миллиона ордена славы. Но минус о нем, примерно 320 тысяч ордена Славы, потому что я потратил 8 часов замка, то как бы минус 320, потому что это были накоплены именно часы. Вот список, короче. Остров пробуждения, посещать клан РБ, выполнять задание у статей Эн Хасад. проходить групповые подземелья, мировой босс, катакомбы отступников, некрополь, хотя бы первый раунд. Все-таки сделал Трайнафелл, но у меня не вышло на стриме. И минус 60 тысяч Ордена Славы. Итого 380 тысяч мы минусуем. Я нафармил 1 900. 1 900 мы минусуем 380. Получаем полтора миллиона орденов за 10 дней. Реальная цифра, потому что врать не буду, это реально полтора миллиона за 10 дней это реально. Я уверен, что можно и 2 миллиона, если все не пропускать и делать, как я говорил, если вы после моего видео начали фармить орденославы таким способом, напишите в комментариях, сколько у вас получилось орденов